Здравия друзья, на связи Широких Виктор и сегодня я решил записать видео на очень злободневную тему курс криптовалюты призм. Согласитесь, что всем участникам большого сообщества призм было бы выгодно, чтобы цена монеты постепенно, планомерно подрастала, становилась бы еще более ликвидной и востребованной. Ведь психология людей устроена так, чтобы избежать боли и получить удовольствие. И когда курс монеты идет вниз, или уже находится на самых низких отметках, люди опасаются того, что цена может упасть еще ниже, и боятся покупать по текущему курсу, хотя это и очень выгодно. С другой стороны, как только курс монеты начинает карабкаться вверх, моментально картина меняется, спрос повышается еще больше, и люди покупают по любой цене, лишь бы не опоздать и вскочить на подножку уходящего светлое финансовое будущее поезда. Но давайте разберемся, от чего зависит цена криптовалюты Призм и кто ее устанавливает. Все, кто имел дело с криптовалютой, знают сайт CoinMarketCap, который является крупнейшим статистическим и рейтинговым криптовалютным сервисом. Здесь представлено более 5000 криптовалют и токенов. И если мы рассматриваем непосредственно криптовалюту Призм, то на сайте CoinMarketCap отображается средний курс, складывающийся из курсов, пяти основных бирж, на которых торгуется монета призм сегодня. Да, CoinMarketCap безусловно авторитетный ресурс. И для многих криптовалют он действительно отображает более-менее реальную картину. Но это точно не про призм. Объясню почему. Ну, Во-первых, на преобладающем большинстве бирж, где торгуется криптовалюта призм, нет парамайнинга. А следовательно, нет никакого экономического смысла держать там большое количество монет в ордерах. Люди заводят ровно то количество монет, которое им нужно продать, ну и соответственно заводят фиат или другую криптовалюту, чтобы купить монету. Из этого следует, что объемы торгов на криптобиржах, представленных на CoinMarketCap, совсем не такие большие, как отображается на странице этого сайта. Обратите внимание, общее количество проторговки за 24 часа более полумиллиона долларов. А я могу со всей ответственностью утверждать, что большинство этих объемов торгов искусственные и рисуются самими биржами, пытаясь создать у неопытных пользователей иллюзию ликвидности. И я могу это с легкостью доказать. Смотрите, на первом месте по объему торгов сегодня стоит китайская биржа Hotbit. И на ней якобы происходит более 50% всех торгов криптовалютой PRISM. Давайте непосредственно перейдем на эту биржу. И проанализируем историю ее торговли рассматриваем пару призм Bitcoin. смотрите объем за последние 24 часа миллион сто шестьдесят шесть тысяч монет что эквивалентно 30 биткоинам. давайте опустимся в историю торговли и что мы здесь видим обратите внимание каждую минуту здесь проторговывается какой-то объем и если прокрутить за последние несколько минут мы видим, что в основном объемы одни и те же, в районе 150, максимум 200 долларов. То есть равномерные цены. Сначала одну минуту они продаются, эти объемы, следующую минуту покупаются. Или же в эту же минуту и покупаются, и продаются. И в течение суток это происходит огромное количество раз, показывая иллюзию, якобы здесь происходят реальные торги. Возьмите сами, зайдите сюда и посмотрите в течение суток, промониторьте одно и то же. Но не может такого быть, чтобы постоянно покупались и продавались одни и те же суммы. То есть это явно видно, что гоняют роботами, а соответственно пытаясь таким образом вызвать иллюзию объемов торгов, соответственно ликвидности данной биржи. Если мы перейдем в пару PRISM USDT, аналог доллара, и опустимся Опять же сюда же в историю торговли мы увидим здесь ровно то же самое. Постоянно каждую минуту здесь проторговывается от полутора ну, до двух с половиной монет. Всего лишь монет. И гоняют их туда-сюда. Первую минуту продают, потом следующую минуту покупают. Опять продают, покупают, продают, покупают. То есть одни и те же монеты гоняются туда и сюда. И по факту получается, что абсолютно рисованные объемы. 94 тысячи призм за сутки, 23 тысячи долларов. Друзья мои, это явный фейк. То же самое многие из вас могли наблюдать пару месяцев назад на бирже BTC Alpha, которая в то время являлась лидирующей по объемам торгов. Но там тоже в режиме нон-стоп постоянно сделки проводились роботами. Причем ордера были просто смехотворные. там 0,0001 доллара или 0,0001 призма. И это все сделано с целью манипуляции курса. В общем, подытоживаю, что манипуляции на биржах процветают. Причем этим занимаются сами владельцы бирж. И они в любой момент могут толкнуть курс в ту или иную сторону, исходя из своей выгоды. И самое обидное для всего сообщества призм так это то, что совокупный объем торгов на всех криптобиржах едва ли составляет 10-15% от всех продаж монеты призм, которые осуществляется в течение суток на других площадках и обменниках. Я мониторю лишь несколько из них. Крупнейший сайт призм торг народный обменник. Если вы посмотрите, здесь проходит довольно большой объем в течение суток. Цифра не показывается, но они-то берут курс CoinMarketCap. Соответственно, опять же, те самые манипуляторы и являются законодателями данного курса. Также торговля идет в других обменниках, P2P-площадках, Telegram-чатах или просто из рук в руки. Но мы все остаемся заложниками курса, который диктует нам CoinMarketCap выводя на сайте среднестатистическую цену призм со всех пяти бирж и завышенные рисованные объемы. Когда на какой-то бирже начинается движение, все остальные биржи, как сообщающиеся сосуды, моментально выравнивают цену за ними. То есть это называется межбиржевой арбитраж. Так почему же, ответьте мне, все мы должны следовать курсу явных манипуляторов и спекулянтов? Может быть пора уже взять бразды управления курсом нашей любимой монеты призм в свои руки? И начать транслировать всему сообществу справедливую цену, которая выгодна всем, которую поддерживает большинство криптовалютного комьюнити. И это не мои громкие слова. Давайте обратимся к фактам. Переходим в Телеграм. Канал Трейдеры Призм. Обратите внимание. Сообщение от 4 февраля. Хотели, чтобы курс монеты Призм стал расти. Ваше желание материализуется. Но хотим напомнить, если у вас есть необходимость продать монету, перестаньте торговать вне бирж дешевле биржевого курса. К самому высокому курсу призм на CoinMarketCap обязательно добавляйте от 7 до 10% и только по этой цене продавайте. Таким образом вы не дадите спекулянтам закупать монеты ниже биржевого курса и далее продавать их на бирже, тем самым снижать курс. Следующий канал. РКЦ призм, регулирующий криптоаналитический центр Prism. Данный аналитический центр непрерывно мониторит все биржи, где торгуется призм, анализирует все частные обменники и обстановку во всех структурах и командах. Таким образом оценивает покупательскую способность во всем сообществе призм. На основе этого анализа и рассчитывается естественный курс призм, выгодный всем участникам. И вот обратите внимание, он снова возобновил свою работу и рекомендует следующие курсы. Вот 29 января. Минимальная цена 25 центов, максимальная цена 29 центов. 1 февраля от 25 до 30. 3 февраля от 26 до 30. Еще хочу обратить ваше внимание, это же не просто так. 4344 участника на канале Трейдеры. 3157 участников на канале Аналитического Центра. Следующий канал, который я хочу вам представить, курс призм на монету каждую минуту, 12 796 участников. Это канал Рой Клуба, где рекомендуемая цена на сегодняшний день составляет то же самое 0,29 доллара. То есть мы как раз идем в русле аналитического центра 25 евро или 6,73 гривны, ну и 17,5 рублей. Следующий канал 13 260 участников. Блокчейн Капитал. То же самое. Дорогие призмачи, те, кто не успел еще усилить свои позиции и не прикупил монеты по низкой цене, делайте это, не тормозите. Начиная с 10 числа полетим вверх. Приближается блок 6 восьмерок, а это произойдет 16-17 февраля. Следующий канал. Юридические вопросы. половиной тысячи участников. Друзья, самое время имеет такой инструмент, как призм начинать развивать на земле. Ценность монеты не столько в параманнинге, сколько в ее платежных способностях. Сколько товаров и услуг люди готовы продать и купить за призм? Только тогда у монеты будет высокий стабильный курс и будет востребованность в нем. Товары и услуги – это самое важное и конечный результат, к чему мы хотим и обязаны прийти. Резюмируя все эти моменты, хочу озвучить новость, которая вчера была опубликована на главном новостном канале Ройклуба. Ройклуб и торговая площадка Seagin.pro – полностью переходят на курс бота, который я вам сейчас показывал, курс призм, каждую минуту. Отныне везде будет отображаться курс именно этого бота, а не CoinMarketCap. Таким образом, будет справедливая цена за монету именно из этого источника, а не фейковая с CoinMarketCap. Как говорилось на канале Blockchain Capital, уже через пару недель нас ждут очень интересные события. Паратакс удвоится и достигнет 30%. А это значит, что уже и парамайнинг не будет давать многим владельцам кошельков призм той доходности, которую они получали раньше. А значит они больше не смогут выкидывать на продажу того количества монет, которое продавали раньше. Но при таком мощном приросте людей в криптосообщество призм очень скоро возникнет дефицит на монету, что при постоянно растущем спросе неизбежно станет положительным фактором роста цены на монету. Ройклуб является крупнейшим сообществом. И обратите внимание, за последний месяц в Ройклуб добавилось 23 485 новых участников. Инвестированы огромные средства. И эти цифры принимают просто ошеломительные обороты. Эти же цифры также подтверждаются данными сайта Seagin.pro. Это биржа, платформа для P2P торговли и обменник в одном флаконе. Обратите внимание. 877 сделок за сутки. Общий объем торговли 626 тысяч монет призм, что эквивалентно 181 тысячи долларов. И это абсолютно честные цифры. Сделок за неделю 5600. Общий объем торгов за неделю более 5 миллионов монет и 1,5 миллиона долларов. Здесь сделки проходят между самими участниками. Где одни участники? покупают или продают криптовалюту призм другим за различные способы оплаты это могут быть как платежные системы аля 2 кэш или же перфект мани яндекс деньги киви также банки тиньков сбербанк paypal монобанк приватбанк то есть представлены очень много различных вариантов того как люди могут обмениваться криптовалютой на фиат и обратно друзья Надеюсь, мой анализ был вам полезен, многим открыл глаза на суровую действительность и вы понимаете и поддерживаете меня и решение Рой Клуба. Не следовать за чужими трендами и не подстраиваться под курс явных манипуляторов и спекулянтов, а начать повышать курс нашей любимой монеты самостоятельно. Да пребудет с нами сила призм и финансовая свобода, вытекающая из этой поистине революционной технологии. А с вами был Широких Виктор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, а также в описании ознакомьтесь с условиями акции, которая проводится абсолютно для всех людей. Неважно, являетесь ли вы участником сообщества Призм или еще совсем новичок. На этом все. До новых встреч, друзья. До новых обзоров. Пока-пока.